Банде Гурупата Дондам Бхакта Бинда Саманнитам Сричайтанна Прабхум Банде Нитанна Суходитам Сричанна Донда Нангу Банде Радика Чару Надаям পা ভবে நம நமக்க करতি வாচਲ பਲ հ ய பத்தම ब பমামা बਤூ சி पਆਵ केवा ਸ Нараяна Намаскитта Нарунчаива Девинсвара Сватингвасам Татуджа Йодире Шанкирита Никишна Катубхадеша Гаурия Патраша Пракаса Нича Шадану Рапта Гуру Гуру Гуру Гуру ం సధా పరిపణ षషటਦ వతా పధంశివ వరంచనత సరయం వతత हमం పప లధపూతం बంద మపుసత చణి యపా పలవనుకచందమని చటాయ పరి జీతకు దశदశ పణ రాగర సాగ సార. Сарадиками када кивам крос. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитаананда. Ши Аддхитагада Дхарсивасади Гаура Бхактабинд. Шри Кришна Чайтанна Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Бишам баруди жа баруд жуго дхарм палу, банде жгат Хари Кришна Хари Кришна Кришна Хари нама мигане тавапа дипарупам муктин чамуктин чадада синитам Гори нирантара бибхуши тобам бхагам Нараяно прямананго мадапарам Баран сипурапти вджвишнатам Ваги саджшобадане там нисшинга махамбхже, Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Сукалбам Гурукарна Дхарам, Майяну Кулена Наваса Теритам, Натарето Шватмаха, Сулабам Судурулабам, Плабам Сукалбам, Гурукарна Дхарам, Майяну Кулена Наваса Шри Шрила Бхакти Сидханта Сарасвати Гасмами Такор Прабхупад Парамахамса Чакхаткуру сказал, когда наши желания станут едиными с желаниями Бхагавана, мы станем по-настоящему счастливы. В он сказал, что это невозможно. When our desire going to match with the desire of Bhagavan, then and only then, then and only then we can become happy. Then otherwise there Если мы if that's true, посмотрим, out, кто по-настоящему счастлив. То есть, мы попытаемся отыскать по-настоящему счастливого человека в этом мире. Прохупат говорит, что мы постоянно заняты Моей. Но порой, порой случается так, что мы, кто-то из нас, кто-то из людей, готов принять Гуру Падападму готов обратиться к Гуру, и он начинает искать его. Но не нужно забывать о том, что Гуру приходит в жизнь по благословению Бхагавана. Допустим, по благой удаче вы встретитесь с чистым преданным. Не сомневайтесь, что он послан вам Баларамой. Это не вы сами нашли его. Когда вы примете прибежище у подлинного Вашнава, у сад -гуру, вы должны совершать севу. Все шастры провозглашают то, что сказано в этой шлоке. Необходимо служить Гуру и Вашналу, взращивать осознание, и тогда вы сможете, тогда ваше служение достигнет Бхагавана. Нет ничего подобного равного Гуру Севе. Нет ничего более чистого. Но наша проблема в том, что мы считаем, что Гуру Патпадма обычный мирской человек и Исходя из этой концепции, мы пытаемся служить. Что же происходит в таком случае? Прабхупат объясняет, что мы не служим ему. Мы заставляем Гуру служить нам. Потому что если бы мы по-настоящему служили, у нас, мы не сталкивались бы с проблемами на пути преданного служения. Мы ждем, когда... То есть мы ожидаем служения от нашего Гуру. И с таким настроением можно совершать служение до бесконечности, но не получить никаких результатов. Мы хотим, чтобы наш Гуру служил нам, хотим, чтобы божества служили нам. Гуру, гуру жертвует деньги, мы живем на эти деньги. Мы считаем, что все, что мы не совершаем, мы делаем сами. А живев, если мы живем в храме, то люди, которые жертвуют деньги божествам, то есть люди жертвуют деньги божествам, мы живем на эти деньги. То есть, When на I самом деле, мы, на самом деле, гуру и божество служат нам. Важный момент — то, что гуру крайне редок. Встретить гуру — невероятно редкая удача. Но даже если есть сад гуру, еще сложнее найти подлинного ученика. В шастрах сказано, что тот, кто может говорить об атма-татве, очень сложно найти, может быть, одна, один, одна, дво, две подобные личности есть в этом мире. Тем не менее, Бхагван Кришна много раз пытался помирить Пандава. Кауравов. Желания пандавов были не отличны от желаний Кришны. Они были довольны любыми обстоятельствами, которые возникали, в которых они находились. Когда правление всем миром пришло в руки Идхиштира Махараджа, он воспринял это как желание Кришны, но не как свою заслугу. Таким было настроение всех Панчапандов и Идхиштира Махараджа в частности. В жизни их возникали огромные трудности. Тем не менее, они не сломались. Если бы у нас в жизни подобные проблемы возникли, мы, мы бы не выжили. Но Панчапандова никогда не спрашивали Кришну, никогда не жаловались. Ты же наш родственник. Почему у нас такие трудности? Почему ты не поможешь нам? Когда сыновья Панчапандов были убиты Ашватамой, даже тогда они не жаловались Кришне на обстоятельства, они не сказали, «Ты, Кришна, Богован, наш брат, почему же ты не поможешь нам?» И это как раз таки является признаком преданного. Какие бы трудности не возникали у них, они Если бы у нас возникли такие трудности, мы бы сошли с пути преданного служения. Об условной душе крайне сложно совершать Харибаджану. Ей нужно приготовиться к нему. А если она сможет все-таки совершать его, она получит результаты, безусловно, непременно. Бхагаващий Кришна всячески хотел примирить Пандавов и Каураву, чтобы не было войны. Но Дурьотхана отказывался давать даже маленький клочок земли Пандавам. Панчапандаву просили просто пять деревень, чтобы они могли спокойно жить. Он отказывался дать даже маленький клочок земля. В то время как в действительности все, все земли принадлежали Махараджу. он был законным правителем. И, в конце концов, Панчапандовы достигли успеха, потому что их желания были не отличны от желаний Кришны. А Кауравы были, все были повержены полностью, потерпели поражение. Всего несколько остались дритараштра, потому что он не был на поле битвы, он не принимал непосредственно участие в сражении, и он выжил. А также его жена Ганхари. Но все остальные были убиты. А возможно, дочь Душала также осталась живых. Три-четыре максимум. Yes. Представители Кувравов выжили. Все остальные были убиты. После битвы, тем не менее, Дурьотхана уцелел. Но Бима победил его. То есть была, была битва между Пхимой и Дурьотханом. Баларам пришел и сказал, что никто из вас не победит, потому что вы абсолютно одинаковы в силах. Поэтому бессмысленно сражаться, вы, никто из вас не победит. Но в конце концов, все-таки... Дарьят он был побежден и умер. Посмотрите на влияние моей Даритараштра, который ни в чем не поприкал своего сына Дарьятхана. Хотя он был в курсе, что его сын делает совершает нечестивые дела. Он, он не проверял, он не спрашивал, что ты, чем ты занимаешься, что ты делаешь. И это привело к тому, что все было разрушено. На самом деле Панчапандавы Панча и Кауравы были из династии Куру. Дристарашта right? so был слеп. Он ничего не видел. От рождения And он был таким. его жена Ганхари, выйдя за него замуж также отказалась от зрения она сказала мой сын ничего мой муж ничего не видит я также завяжуповяжуяжу завяжу повязкой глаза таково целом это признак целомудренной жены целомудренной женщины Она не хотела превосходить своего мужа, поэтому добровольно отказалась от возможности видеть. панчапандова были ващнавами, и они пришли к своему дяде, к старшему. И посмотрите на их настроение. Вся эта битва, все, все трудности, которые они пережили в своей жизни, были из-за Дритараштры. Then, uncle, Были из-за Дурьотхана, yeah, also, also, сына. Но когда все закончилось, они попросили Дритарашту и его жену Ганхари жить в их дворце. Они заботились о их благополучии и давали все, что им необходимо. Панча Панда, вы заботились о but и fighting Несмотря на то, что произошло. Сыновья Дхитарашты были убиты, тем не менее, он хотел жить. На самом деле, он потерял абсолютно все. У него не было никакой опоры и поддержки. Но все равно его не покидало желание жить, жить долго. Но он не думал о Бхагаване из-за аппарат, который он совершил. Если вы когда-нибудь заметите его, «Я не хочу слушать Харикатху, не хочу...» Это говорит о том, что вы совершили оскорбление. Кришна выражал почтение. Сам Верховный Господь почитал Дритарашту. но Даритара что не не извлек никакого блага из этого. Его сыны были убиты, он совершил много аппаратов, соответственно его сознание упало. Он не мог совершать баджан. Как правило, если Умирают э, сыновья, дети умирают. Человек должен почувствовать отречение, как это было в случае Триданди Саньяси, когда его выгнали из собственного дома. Он почувствовал отречение, но это не произошло с Дритараштой. Потому что Триданди Саньяси совершал грехи, он грешил. Тем не менее, не совершал аппарат. Но Дритарашта... Даритарашта что совершал аппаратхи поэтому его сознание упало настолько что он даже не осознавал уход своих сыновей не переживал так как должно был переживать Задайте себе вопрос наедине в комнате. В комнате. Есть ли у вас какие-то корыстные мотивы? Необходимо, необходимо задаваться вопросами. Но это честный разговор с собой. Прежде чем начать, баджан, такой разговор необходим. He Махарадж ушел из ушел в путешествие, так как ему не выразили почтение, он отправился путешествовать. Но Vidurima Махарадж, пан Панду является братьями. Позже мы поговорим об этом. Панду оставили этот мир. Дритарашта остался жив. Он также был братом. И Видурия Махарадж. Когда битва закончилась, битва на Курукшетре, он, Видура Махарадж захотел посмотреть, что будет сейчас после битвы. Когда он прибыл к Панча Пандавам, которые победили, его предупредили, идет Видури Махарадж, и Гидхишир Махарадж выбежал и побежал навстречу Видури. Он предложил ему распростертые поклоны и сказал, мы так скучали по тебе, ты так любил нас и защищал нас на каждом шагу. Но сейчас ты ушел и оставил нас. Видури Махараш плакал, Идхиштир Махараш также плакал. Тогда Юдхиштир Махараш завел дядю во дворец. Все предложили поклоны и совершили ему пуджу арати. А затем сказали, ты отправляешься в паломничество? Это крайне странно, потому что ты сам – место паломничества. Какой смысл тебе идти, совершать поломчество? Но ну, такого природа преданных. Он ходит повсюду для того, чтобы очищать. Он даже приходит в святые места и очищает их, потому что греховные люди приходят в места поломчеств и оскверняют святые места. Из этого м, сила святого места уменьшается. Когда чистые преданные приходят в эти святые места, он их вновь заряжает энергией. А парикрама без саду материально и нет смысла ей. Главный смысл парикрамы — это встреча с чистым преданным. Но в настоящий момент это крайне сложно. Когда Читание Махапрабху отправился в Гаю для того, чтобы провести панихиду по своему отцу, он встретился с Ишварапурипадом. И он танцевал от счастья, говоря, что сегодняшний день увенчался успехом, потому что я увидел твои лотосные стопы он сам приготовил сам приготовил для и шупада его тир Махарадж говорит Махараджу, Если Гуру Махарада, очищает других, потому что в их сердце находится Бхагаван. Так что я started with, I can give a little bit meaning. This is a, you know, now I can speak after. Now, Biduji Maharaj, to deliver, he is planning so <говор> все время думал о своем старшем брате, который был по-настоящему в прямом смысле слова слеп. что был не просто слеп на глаза но слеп на сердце сердцем это крайне опасная слепота если слепое сердце все потеряно когда завершилась встреча, когда провели Арати, Видури Махараджи, Кунти Деви плакала, как долго ты не приходил, что плохого сделали мы, что ты так надолго оставил нас. Когда все, все, все, все, все эмоции улеглись, Видуров спросил, где мой старший брат. И он пошел пошел к Видритараште один, Раджан, это я твой брат Ведура. Ты пришел. Как, ты хочешь, как только ты хочешь жить дальше, как ты можешь жить дальше, как у тебя не покидает желание жить, ты должен осознавать, что все, что произошло, произошло из-за тебя. Почему ты так привязан к материальному телу, которое грязно, которое состоит из мочи и ты хочешь жить в этом теле. Ты не думаешь о будущем. Ты что, не видишь? Смерть твоя уже стоит за твоим плечом. Она ждет. Ждет и тянет тебя за шикху. Ты не видишь ее? Ты до сих пор хочешь жить. Это очень странно. Что делает моя? После всего, что произошло, мы не готовы оставить желание наслаждаться. Я сам видел. Это главная история и главное учение из этой истории. Я сам видел, как. Когда умирает муж, у одной женщины, может быть, 35 лет было, ее муж умер, а она, она хотела дальше жить и наслаждаться. Таково устройство Майя Деви. Меня удивляет твое желание жить. Все убитые, все потеряно. Ты как попрошайка живешь у пандавов, ты ешь, ешь в доме пхимы, которого ты всячески пытался убить. как только ты не пытался их убить. Когда битва была завершена, Дорь Гетхана хотел убить Бхимову, потому что он знал, что главная опасность для его сына, для Дритарашты, это пхима. Дритарашта был очень сильным, и он пошел на хитрость. Он хотел якобы обнять его, но сжать настолько, что задавил, задавил бы его. Кришна показал, что не ходи к нему, не подходи к нему. И сделали железного Пхиму, статую Пхимы, и подвели эту ст ст статую. Андритрашта обнял его, и статуя, железная статуя была разломана в крошку на маленькие кусочки. Настолько силен был Дритарашта. Но Кришна, благодаря защите Кришны, Который на каждом шагу защищает своих бхакт, своих преданных, Пхима уцелел. И теперь ты ешь в доме Пхимы, в то время, как ты Столько усилий приложил, чтобы убить пхиму. Ты живешь, как собака. Посмотрите, как удивительные слова Садо. Он говорит так, чтобы его слова дошли, проникли в сердце, пронзили сердце. Как собака ты ешь в доме Пхимы. Когда дретарашта услышал, он был шокирован. Такова ценность саду Санге Сколько, сколько вы еще проживете? Какая ваша конечная цель? Вы не понимаете, что за вашими плечами стоит смерть. Вы до сих пор ищете выгоды для себя. Вы не ищете абсолютного блага. Но посмотрите, что делает саду, слушая слова, Слыша слова Саду, Дритарашта был поражен. И в эту же ночь Дритарашта и Гандари никому ничего не сказав, ушли из дворца. И никто не знает, куда они ушли. Они просто ушли. Потому что потому что саду может обрубить все анардхи. Строгие слова саду обрубают все анархии, уничтожают анардхи. И они наверняка разочаровались в своей жизни, подумав, что, что что теперь жить, сыновья убиты, все потеряно. С тех пор, как они покинули дворец, никто не знает, что. Куда они ушли? Что с ними стало? Утром таков, таков обычай, когда вы просыпаетесь, нужно пойти и предложить поклон отцу и матери а мыть лотосные стопы отца и выпить так должен делать должны делать дети но нам это мы даже представить это не можем Какие стандарты в ведической культуре Юдхиштин Мах... Махарадж очень переживал из-за ухода Дритарашты. Он думал, куда же мои дяди и тети ушли? Возможно, они недовольны моим служением. Вашнамы никого не презирают, они винят во всем себя. Возможно, я сделал что-то, неправильно думают они. Прабхупат также. Размышлял: я не саду, я, наверное, я делаю что-то не так, потому что так долго слушая мою Харикатху, они уходят. Меня оскорбляли, была такая ситуация, когда меня оскорбляли, но я продолжал рассказывать Харикатху в доме тех, кто оскорблял, потому что у меня не было никакой корысти. Поэтому я смог это По делать. По милости Гуру Дева я смог. Эдхиштир Махарадж очень переживал. Он плакал из-за ухода Дритарашты. Между тем пришел Нарада Махарадж. И Махарадж предложил им поклоны и спросил, в чем дело, почему ты так переживаешь. И Махарадж сказал, из-за моего моих ошибок, возможно, мои деди и тетя ушли. Может быть, они пошли совершить самоубийство, бросились в воды Ганги. Мне, я так переживаю за них. Нет, не плачь, — сказал Нарада. Они отправились в Харидвар чтобы совершать там баджан. Не плачь и не становись препятствием в их баджане, в их духовной практике. Они отправились на Гангу, построили там баджанкутир кутир и совершают там баджан. В конце концов, они достигли Успеха так, что их они построили хижину, деревянную хижину, которая то есть их атма вышла через высшую чакру, через верхнюю чакру, и так они оставили свои тела. Кришна — изначальный гуру, но несмотря на то, что у них была возможность общения с Кришной, они так и не смогли извлечь благо из этого. Человеческое рождение крайне редко. Баб-байдачи мы получили человеческое тело, полная энергия. Для чего? Для того, чтобы наслаждаться, чтобы пересечь, выйти из этого материального мира. Лодка это вс... наше тело все равно, что лодка. А Гурудев направляет мою лодку он направляет меня не позволяет мне делать неправильные вещи и он будет направлять мой корабль до, пока я не достигну цели. Но проблема в том, что, несмотря на то, что получив, мы получили такую редкую возможность, то есть если человек получив эту редкую возможность, необычайно редкая возможность, если человек не использует ее должным образом, тем самым он совершает самоубийство. Сейчас давайте поговорим о парикраме. Вчера мы говорили о том, как о комудване. Там находятся отпечатки стоп Махапрабху. Это замечательное место. Там можно остаться на ночь, но затем пойти в Шантана Кунду. Шантана Махарадж был царем этой области во времена Куру. Он был очень сильный и очень смиренный. Ганга почувствовал... Влечение к Шантану, и Шантану почувствовал влечение к ней. Так они решили пожениться. Но Ганга поставила одно условие. Ты не должен задавать вопросов по поводу того, что я делаю. Если ты это сделаешь, то я уйду. Если ты согласен, я выхожу с тебя замуж. И с этим условием они поженились. Каждый год рождался новый ребенок, но Ганга отдавала его в вод... воды Ганги, то есть погружала в воды Ганги. Шантану очень переживал из-за этого. Но он не мог спрашивать, почему она делает это. Потому что если одно почему, она сразу же уходит. И так одного за другим ребенка она погружала в воды Канги, в свои воды. Дети умирали. Это долгая история. Но все-таки один сын уцелел. Восьмой сын Ганги выжил. Все остальные семь умерли. Но когда, то есть когда она восьмого ребенка э, собиралась э, поместить ее в воды, Шантану не выдержал, сказал, почему, зачем ты это делаешь? Она сказала, все, теперь я ухожу, а ты забирай сына. И вырос Ганга. Очень сильный... Это был Бхишма. Он вырос очень сильным. Он поклонялся Сурья Бхагавану. То есть там находится Шантана Кунда, где Шантану совершал баджан и призывал... Солнце, призвал Бога Солнца. Сейчас там построили храм. Там есть божества какая-то другая сампрадая. Там можно получить даршан, сделать париграму, кунду. No Tresen, Сейчас там есть Dehli, широкая Agra. дорога, Дели-Агра, большое шоссе. От I mean, you know, Мадхуры до Gowardhan. Говардхана it большая дорога, по которой ходят so, автобусы. Там живет один из моих духовных братьев, Браджаваси, очень образованный. Их несколько. Они получили инициацию от моего Гуру Махараджа. Любили меня. Принимали участие в в фестивалях на дне ухода и явления Куру Мухараджа. Когда я приходил на Шантану Кунду, они предлагали мне остаться у них на веранде. Они угощали меня просадом. Много раз они хотели совершить парик а со мной. Они предлагали взять муку, все необходимое на тракторе, вести с собой рис и муку, но мне нравилось совершать парикраму одному. Они хорошие предные. но и заботились обо мне. Но мне нравится совершать парикраму одному. Следующее место называется... И дальше рассказывается про преданных. Там также был один образованный предный, который открыл школу. Мне также там предлагали остаться. У них мой духовный брат, еще один. Я ночевал у них, они просили меня не уходить на следующий день рано утром. Задержаться и рассказать Харикатху. Сейчас я ношу хорошую одежду, но в то время я был как я выглядел как нищий. Вы меня не узнали, как я одевался. Весь грязный. в Пыли, Вриндавана. Многие люди мимо меня проходили, которых я знал и не узнавали. Итак, я рассказывал Харикатху в их доме. Или в школе. На самом деле каждый год. То есть иногда какой-то год я оставался у них в доме, какой-то год у его брата. Каждый раз по-разному. Так я вкушал просад, брал данду, ударял по полу и шел. Дальше начинаются разные деревни, которые вы не узнаете, если не знаете о них. Их название даже сложно произнести. Это название, которое дали Амбраджаваси. Ганишвара Печури. Кечури на самом деле на санскрите. Кечури означает деревня Путаны. Потому что Путана умела летать, ее зовут Кечури. То есть это как одно из названий, одно из имен ведьмы. Сейчас богатые люди строят там фабрики и так далее. Ситуация меняется, имеется в виду, вся обстановка в Аврадже меняется. Но для парикрама, как я уже много раз говорил, необходимы духовные глаза, духовное видение. Каждый шаг вашей парикрамы должен даровать вам бесконечное наслаждение, трансцендентное наслаждение, А пракрита ананда, бесконечное сокровище ананды. Если этого не происходит, это говорит о том, что вы совершаете материальную парикраму, которая бесполезна. То есть каждый шаг на, на пути парикрамы на самом деле — это счастье. Итак, нужно пройти большое расстояние, и уже после полудня я приходил в деревню в Бахулаван, это замечательное место, там лес и стоят храмы, старинные храмы, храм Бахула Бахулакунда находится там. С ней связана замечательная история. Она очень... Эта кунда очень важна. Жил-был один чистый Браман. Он был замечательным преданным Кришне. У него была особая корова по имени Бахула. Бахула — это одно из земель Лакшми. Но в честь нее назвали корову. Браман заботился о ней. Она родила теленка замечательного. Корова послась в, в лугах. На лугах ходила повсюду и собирала траву, ела траву. В, этот день она, в один день она зашла слишком далеко. И из лесу выбежал тигр и схватил ее, схватил корову. Корова сказала, у меня дома ребенок, теленок. Пожалуйста, пусть я вначале покормлю его, он плачет, я обещаю, я вернусь, и ты съешь меня. Но позволь мне вначале накормить своего ребенка. Тигр согласился. Не думайте, что это сказки. Это написано в шастрах корова пришла к теленку и сказала пей сколько хочешь сегодня последний день меня ждет тигр я обещала что он я вернусь и он съест меня завтрашнего дня молока уже не будет сегодня последняя возможность теленок начал плакать как я буду жить без тебя мама я тоже пойду с тобой я не хочу жить без тебя Гомада и теленок, корова и теленок плакали и решили пойти вместе. В это время Браман узнал, и что произошло. Начал плакать, и Браман сказал, да я лучше тоже тело оставлю, если ты, моя мать, Бахула, уйдешь, я тоже не хочу жить. Я тоже пойду с тобой к тигру, пусть он и меня тоже съест. Корова сказала, что я не могу не явиться к тигру, потому что он уже ждет. И так они втроем пошли к тигру и сказали ему: Ник «Никто из нас не хочет жить. Ешь всех нас». Тигр сказал: «Нет, мне только один нужен». Ситуация была очень трагическая. Так что благодаря могуществу духовной практики Брамана явился, не сниз, зашел сам Кришна. В шастрах сказано, что Бхагаван заботится о Браманах коровах, Намо Брамана Девая. То есть он заботится о браманах и коровах. Поэтому Богован не мог вынести этой трагической истории, не зашел, не зашел к ним. Богован отругал тигра, сказал, ты что, собрался съесть брамана, съесть корову? Богован убил тигра. И трое остались живы. Он сказал, идите домой, все, больше никаких проблем нет. И в честь этой коровы Бахула Матва Гомата назвали большую кунду. Последние три 4 года я не посещал это место, потому что постоянно рассказываю Харикатху. Нет времени. Последний раз, когда я там был, правительство сделало хорошее обустройство на этой кунде. Обычно я отдыхал в этом месте. Я очень люблю Бахулаван, важное место. Так что я даже на ночь оставался там. Там есть небольшой храм, вместе с Садо я оставался в этом. Все время паломчества по необходимо повторять Харинам. Если вы прекратите это делать, скажете, я устал. Парикрама бессмысленно. Те, у кого есть по-настоящему энтузиазм, они по 40 километров ходят и не устают. И все это время воспевают Харинам. Нельзя делать ни шагу без Харинама. Что бы вы ни делали, готовили, ходили в магазин, за продуктами не прекращайте повторять такого правила я также повторял все время ночевал там а утром обходил кунду там также есть божество бахала маты коровы бахола крышная Затем я отправлялся в Кришна Баларам, храмы, которые находятся там, получал даршаны. Потом через поля нужно срезать дорогу идти в следующее место. На самом деле долго очень расстоя большое расстояние, 3-4 часа Finally, нужно идти, и тогда вы, вы придете в and место под названием Равал. Рал, простите, Рал. На Западе очень важное место Бихалван. Много, на самом деле, там Бихалванов. Бихалван дословно переводится как место, где совершал игры Кришна. Израла есть дорога, заброшенная, то есть каменная дорога, которая полна острых камушков, которая вас обеспечит настоящим наслаждением. Так, под палящим солнцем, по острым камням нужно идти долгое время. Я приходил, заходил в Баржин Тира одного саду, шутил с ним, говорил, «Баба, я сейчас схожу тебе за лимонами». Он говорил, «Да тут же далеко. Далеко ж рынок». Но как-то доставали эти лимоны, и мы делали напиток лимонный. Шутили, шутили, пили этот напиток лимонный. А затем нужно идти по направлению к Радакунде, но по пути есть много важных мест, есть важные места. Бабушка Радхарани, ее дом находится там, где-то на дороге к Радакунде. Также по пути Кишори Кунда. Мы там подружились с саду. Я, я подружился с саду. Я что-то готовил, они просили у меня, ты и нас, баба, на накорми. Я кормил. Много там храмов. Там есть камень, который звучит как музыкальный инструмент, если постучать по нему. Прекрасные звуки исходят от стука по нему. Там бабушка, на нем бабушка Радхарани играла со своей внучкой с Радхарани. Радхарани там ползала. Можно там прочитать обеденное Гайдри и отправиться уже к Радхакунде. Долгий путь до нее, но не так уж, чтобы сильно долгий. И завтра мы поговорим о Радхакунде. На сегодня время вышло, мы начали позже, чем должны были. Там, You are also traveling with, with me, not, not going? can travel with me, because it is impossible for you to do. I am a hard man.